Очень красивая, лирическая песня группы «Сплин». Несложная. Вполне подходит для репертуара начинающих аккомпаниаторов. Лестница здесь. Девять шагов до заветной двери. А за дверями русская печь. И гость на постой. Двое не спят. Глотают колеса любви, им хорошо, Станем ли мы нарушать их покой? Твои не спят, твои глотают колеса любви, им хорошо, Станем ли мы нарушать их покой? Час на часах. Ночь, как змея, поползла по земле У фонаря смерть наклонилась над новой строкой А двое не спят, двое сидят у любви на игле, им хорошо Станем ли мы нарушать их покой? Двое не спят, двое сидят у любви на игле, им хорошо Станем ли мы нарушать их покой? Нечего ждать, Некому верить икона в крови. У штаба полка в глыбу из льда Вмерз часовой. А двое не спят, Двое дымят папиросой любви, Им хорошо. Станем ли мы нарушать их покой? Двое не спят, Дымят папиросы любви, им хорошо, станем ли мы нарушать их покой? Если б я знал, как это трудно уснуть одному. И если б я знал, что меня ждет, я бы вышел в окно, а так все идет. Скучно в Москве, и дожди в Крыму, И все хорошо. И эти двое уснули давно, а так все идет скучно в Москве и дождливо в Крыму, и все хорошо. И эти двое.